Вопросы определения начальной максимальной цены контракта и сметы контракта. Первое, что у нас возникает приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года 841п утвержденный порядок определения НМНЦК и методика составления смет для строительных госзакупок. С 15 февраля 2020 года вошло в действие порядок определения МНЦК для госзакупок в сфере градостроительной деятельности, а также методика составления смет строительных контрактов. Ну, основные их компоненты. Порядок определения НМНЦК. В каких случаях будет применяться этот порядок? Его используют при определении начальной максимальной цены и цены контракта с единственным поставщиком для закупок проектных, или и изыскательских работ, работ по строительству реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по строительству капитальных сооружений, строений, работ по сохранению объектов культурного наследия, услуг технического заказчика. Следует учитывать, что объекты, в отношении которых будут выполняться работы, должны быть расположены на территории Российской Федерации. Порядок действует, действует, если предметом контракта являются работы. Порядок не будет действовать, если предметом контракта являются работы по территориальному планированию, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства одновременно. Кроме того, он не будет применяться к закупкам, извещения, приглашения о которых размещены направлены до 15 февраля 2020 года. Какие особенности будут учитываться в расчетах? Особенности определения цены зависят от объекта закупки, например, при одновременном приобретении нескольких видов подрядных, проектных и или изыскательских работ нужно детализировать НМНЦК по каждому виду. При закупке, в частности, по строительству объектов капитального строительства в расчет цены может включаться резерв средств на непредвиденные расходы. Он не должен превышать размер предусмотренной сметной документации по объекту. Важно оформить расчет НМНЦК. Как нам это нужно будет сделать? Результат расчета э, должен соответствовать, оформляться в виде протокола, в порядке, приведенном рекомендуемыми формами по расчету НМНЦК, а также э, протокола в соответствии с приложением к приказу 841. Методика составления смет строительных контрактов. В каких случаях она применяется? Ей необходимо руководствоваться при заключении или изменении контракта на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства по соглашению сторон контракта. Воспользоваться методикой можно и в иных случаях. Они перечислены во втором пункте методики и в пункте 3 приказа. Например, это будет возможно при закупке работ по строительству некапитальных строений или сооружений. Как формируется смета контракта? Смета контракта формируется на основании ее проекта, подробное содержание которого определено в разделе 6 порядка по определению начальной максимальной цены контракта. Среди прочего должны, содержа... <coughs> должны быть определены виды работ и их стоимость. При конкурентном способе закупки для каждого конструктивного решения вида работ потребуется... Указать цены из проекта сметы, уменьшенные пропорционально снижению начальной максимальной цены контракта участникам закупки, с которым заключается контракт. Рекомендуемый образец сметы контракта приведен в приложении номер один к методике. Предусмотрена ли, предусмотрена ли корректировка сметы контракта? Предусмотрены случаи, когда смету придется корректировать. Так это будет необходимо, если в проектную документацию включаются новые виды работ, перерасчет в данном случае производится по формуле, указанной в методике. То есть у нас все время все, мы четко должны следовать методике, являющейся приложением к приказу 841. Составление проекта с контракта осуществляется в следующей последовательности. Проводится анализ, обобщение, систематизация проектной документации, получивший положительное заключение экспертизы. В этом случае, в том числе, вернее, сметные документации составлены с использованием сметных цен строительных ресурсов, а также сметных нормативов, индексов применения сметной стоимости строительства, расценок цен, методических и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности, сведения о которых включен и федеральный реестр сметных нормативов. Составляется ведомость объемов конструктивных решений, элементов, комплексов, видов, работ. Рекомендуемый образец ведомости находится в приложении номер пять. Ведомость предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям, элементам, комплексам или видам работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений, элементов или комплексов видов работ. Отдельной строкой учитывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемого в рамках контракта в случае, если такое решение принято заказчиком. Составление ведомости осуществляется заказчиком или подрядчиком, при выполнении проектных и изыскательских работ, если это предусмотрено заданием на проектирование. На основании ведомости составляется проект сметы контракта. Рекомендуемый образец тоже находится в приложении номер 6, предусматривающий определенные цены каждого конструктивного решения, элемента, комплекса или вида работ, всего и на принятую единицу измерения в пределах НМЦК. Значит... Откуда мы берем э, наши индексы, дефляторы э, для определения пересчета, приведения от э, стоимости работ в соответствии со сводным сметным расчетом на уровень определения цены сто, про, по сводному сметному расчету э, к начало проведения торгов и на весь период продолжения работ. Значит, Официально статистическая информация об индексах цен на продукцию, затраты, услуги, инвестиционного назначения по видам экономической деятельности строительства может быть получена из формы, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети интернет по указанному адресу. Для определения значений индексов ростата в общем, указывается в форме. Выбирается поле, индексы цен на продукцию инвестиционного назначения, выбираете территорию, значит, выбираем мы значения Российская Федерация в поле виды показателя. Выбираем значение выбрать все. В поле вы выберите классификатор видов экономической деятельности. Выбирается значение строительства, в полях выберите годы, выберите периоды, выбирается значение ⁇ Выбрать все ⁇ затем следует нажать кнопку ⁇ Показать таблицу ⁇ В полученной таблице будут приведены индексы Ростата, роста, дифференцированные по годам и месяцам, а также значением к соответствующему месяцу предыдущего года, к декабрю предыдущего года, к соответствующему периоду предыдущего года, к предыдущему месяцу. Индексы Росстата, Росстата применяются для расчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения проектной, документации в уровень цен на дату определения НМЦК. Индексы дефлятора Министерства экономического развития Российской Федерации по строке инвестиций в основной капитал, далее значит, индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития опубликованы. На официальном сайте Миноговном развитии, в информационно-коммуникационной сети интернет, в разделе «Деятельность», «Макроэкономика», «Прогнозы социально-экономического развития» по адресу. Для образца по заполнению документов форм определенных приложений к 841-му приказу мы взяли проект. На строительство жилого дома для молодых ученых и специалистов Российской Академии наук в городе Переслав-Залеске Ярославской области. Этот проект прошел экспертизу в главу с и получил положительное заключение. Из сводного сметного расчета мы взяли данные для определения начальной максимальной цены контракта. По рекомендациям по расчету начальной максимальной цены контракта. Мы определили продолжительность строительства 360 дней в соответствии с проектом организации строительства на строительство жилого дома. Начало строительства февраль 2020 -го года, окончание февраль 21. Расчитываем ежемесячный прогнозный индекс и с учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы каждого периода. То есть определяя в соответствии с методикой, мы получаем, что у нас прогнозный индекс фактической инфляции получился 1.0675. Индекс прогнозной инфляции на период производства работ 1.042. Дальше мы взяли, определили в соответствии с проектом, объемы работ по видам работ, по конструктивным решениям, по комплексам. И определили в соответствии, стоимость будет определяться в соответствии с какой локальной сметой и сводного сметного расчета прошедшего экспертизу. Дальше мы уже, имея ведомость объемов работ, зная стоимость определения каждого, каждой позиции, каждого вида работ, по ведомости объемов работ, мы посчитали стоимость на единицу измерений. При этом мы учли по расчету в соответствии с локальными сметами, привели, применили индексы пересчета, Росстата и Минэкономразвития, те же самые, которые у нас были применены, при расчете начальной максимальной цены контракта. В проект сметы контракта используются данные только в соответствии с расчетом по ведомости объемов работ и данными из локальных смет, указанных в этой ведомости. При подписании контракта и определении уже именно сметы контракта как приложения контракта. контракту, нам нужно обязательно учитывать в стоимости, в ценах на единицу изменения коэффициент тендерного снижения. Он также должен вноситься в стоимости этих работ. Оплата за выполненные работы происходит в соответствии со сметой контракта и в пределах начальной максимальной цены.